Доброе утро, уважаемые слушатели! Меня зовут Светлана Амба, и сегодня у нас теминар, э, вебинар с темой «Изменения и перспективы контрактной системы. Теория и практика». Изменений много не бывает, и вы знаете, что контрактная система у нас крайне нестабильна, поэтому довольно часто э, я читаю данную тему, тем не менее сроки до сих пор переносятся. Даже то, о чем я уже рассказывала в теме изменений перспективы контрактной системы, все равно что-то добавилось, что-то изменилось по срокам, что-то немножечко скорректировалось. Поэтому Сегодня я предлагаю остановиться на тех изменениях, которые уже есть, которые вступили в силу, обязательно на тех изменениях, которые планируются к вступлению на 2021 год. Это уже оформлено законопроектом федеральным, второй оптимизационный законопроект Министерства финансов, часто его именно под таким названием все уже узнают. Дальше мы совсем немного коснемся истории с э, пандемией а, непосредственно в части списания неустойки, потому что, ну, на мой взгляд, это самый такой болезненный вопрос, который, которым сейчас многие занимаются, поэтому мы в этой части еще раз немножечко проговорим. И дальше в конце э, я предлагаю взять еще такой достаточно живой момент с... Э, Наиболее часто встречающимися ошибками, потому что не так давно вышли аналитические отчеты счетной палаты, Министерства финансов. Поэтому мы немножечко затронем еще проблемы, связанные с ошибками, какие сейчас существуют тренды, о чем говорят регуляторы и контролеры. Так, представиться я представилась, не сказала. Почему, почему я здесь и какой у меня опыт. Если кто-то впервые присутствует на вебинаре, то для вас. Многие я вижу здесь и узнаю уже по именам, фамилиям не впервые. Тем не менее... Долгое время я работала заказчиком, поэтому я буду говорить какие-то вещи с точки зрения заказчика. Конечно, я понимаю вас, потому что была поставщиком и с этой стороны работала тоже в федеральном органе исполнительной власти непосредственно на электронных площадках с точки зрения методолога. Поэтому буду стараться быть вам полезной. Постараюсь уложиться в полтора часа времени, потому что достаточно объемная презентация. Если нужно будет поподробнее на каких-то вещах остановиться, обязательно по ходу моего монолога пишите в чат. Я стараюсь на него периодически поглядывать и что-то более подробно пояснять и разъяснять. Но по некоторым темам есть отдельные вебинары, поэтому что-то сильно подробно я из нового рассказывать уже не буду. Что еще по традиции, я предлагаю вам в конце, ну или как вам удобно, по ходу нашей встречи писать какие-то вопросы, которые вас волнуют, которые для вас острые, требующие какого-то пояснения, возможно, с моей стороны, это я буду делать уже письменно вам на электронную почту, которую вы оставляли при регистрации в течение одного-двух дней. По практике обычно это так. Это в качестве бонуса и кому, кому что интересно, с ну, непосредственно уже письменная аналитика, законодательством, моим личным опытом и так далее. Так, по организационным моментам все, поэтому предлагаю начинать непосредственно уже нашу тему. Итак, начнем мы с ключевых изменений 2020 года. Ну, во-первых, изменения, которые подхватило тренд на электронизацию с введением, переводом, так сказать, всех способов закупок на электронные. Следующий этап ⁇ это электронное актирование. Я предлагаю вам быть сегодня достаточно активными в чате, чтобы у нас некоторая живость присутствовала. Я хочу узнать, кто уже из вас попробовал электронное актирование и напишите ваше мнение, впечатление технически, каким образом это было сложно, это было интуитивно понятно. До этого смотрели ли бы те материалы, о которых я уже говорила и сейчас повторюсь. Это открытые дни казначейства, которые выложены в общем доступе на ютубе, где они показывают и рассказывают, каким образом технически это выглядит в личном кабинете заказчика, в личном кабинете поставщика. Было ли это полезно или можно обойтись в принципе без каких-то пояснений. Все это интуитивно понятно технически возникли какие-то моменты или нет. Вот вчера я проводила очную встречу впервые после э, запрета, связанного с эпидемией с заказчиками и э, некоторые моменты мы с ними тоже проговаривали, вот к сожалению из собранного зала 50 человек только один заказчик сказал, что уже попробовал электронное актирование. Из этого я делал вывод, что э, пока что не активно используется это право а на сегодняшний день это пока что именно право это вот такой временной лаг который действует с 1 января и скорее всего ну пока новых данных нет до декабря 2020 года фактически весь год это момент Вашего хотения, нехотения, а, которое обсуждается совместно с заказчиком. Один контракт оформляли минут 40, то висит, то страна почему-то не отобразилась, сами делали без пояснений, методом научного тыка, деньги поступили на расчетный счет через два дня. Да, кстати, вот казначейство именно об этом говорило, что следующий шаг, и вообще в принципе зачем эм, это все делается, именно для того, чтобы они хотят прийти к тому, что деньги там буквально вот сразу же отображаются, вплоть до отбивки, что там сообщениями вот все пришло. Вот, да, кстати, про ПИК, я СУС Московской области, мы вчера как раз с этими заказчиками и встречались, пробовали документы, работать ворот но бумаги не нужны. Да, действительно, на бумаге документы не нужны, об этом существует, вот здесь на слайде представлено письмо казначейства, совместное с Федеральной налоговой службой которая подтверждает факт того, что не нужно никакого дублирования, все, что в электронном виде через ЕИС, ну там, или ПИК, ЕСУС, дальше интеграция по ЕИС, тогда заказчики просят три экземпляра контрактной бумаги, подписанные после ЦП. А, боже, они в каком веке живут? На самом деле, у меня как у заказчика еще... В 2017 году мы просили исключительно поставщики, нам как заказчикам абсолютно это не нужно было, а, удивительное рядом. Так, ну что из того, что вы написали в чат, да, следует сделать вывод, что... Конечно, этот функционал, скорее всего, даже для заказчиков, в первую очередь пугающий. И в чем вообще история? В том, что, в принципе, этот функционал сам по себе, ну, если это федеральный заказчик, то есть, там, если региональные, у них свои региональные есть системы, открывает функционал этот заказчик. Поэтому, конечно, есть одного вашего желания пока здесь недостаточно плюс это заранее должно быть отображено в документации закупочной то есть в проекте контракта необходимо прописать вот весь этот всю эту возможность именно электронного актирования по поводу на бумаге документ наша Владаша орала где документы кто вам разрешил причем мы ее уведомляли, что где почитали что у нас Ждет. Я предлагаю распечатать просто письмо, бухгалтерия и закупки. Это всегда, по моему личному опыту, это всегда какое-то очень активное противостояние. Ну, если только в одном лице бухгалтер и закупщик. Вот нет такого явления. А так, конечно, да издержки, что работают у заказчика главные бухгалтеры старой школы. Да, да, да, действительно. Ну там и не только главные бухгалтеры, но вообще все, кто с этим связаны. Некоторые просто э, не принимают до сих пор, что есть там что-то 44, что-то электронное. Да, с этим очень сложно бороться. Тем не менее, как бы сложно бороться ни было, мы перешли все вместе и дружно на электронные виды закупок. Это, это тоже было страшно, тяжело, непонятно, все год боялись. И казначейство планирует перейти с декабря 2020 года в обязательном порядке на электронные активы. По поводу того, сместиться срок или нет, вопрос сейчас сложный, но пока что вот декабрь 20-го обозначен как обязанность. Поэтому старая школа, новая школа, вот придется каким-то образом всем с этим считаться. Ну, возможно, да, мы действительно столкнемся с той ситуацией, когда придется какое-то время еще для кого-то как-то просто, чтобы процесс этот двинулся с места подтверждать на бумаге, но, ну, тем не менее, момент вот, перехода, он, на мой взгляд, достаточно неизбежен. Дальше, вот как раз о том, что я говорила что, э, по переносу сроков. Сейчас мы с вами будем рассматривать те истории, которые у нас написаны и регламентированы 449 федеральным законом, принятым 27 декабря 2019 года. И недавно произошли туда изменения в части отложения норм, вступление в силу, вот в конце июля был принят документ, которым эти нормы а с октября, если я не ошибаюсь, 20 -го года перенесли на 1 апреля 2021 года. Так, мы работаем по регионам подразделениям заказчика и требования, чтобы каждое подразделение подписывало внутренний акт о выполненных работах. 204 адреса, 204 бумаги. Смысл из итогового акта, если уже пачка бумаг, бумаги потрачена. А, ну вот, да, пачка бумаги потрачена, и на самом деле когда мы начинаем вдаваться вот в такие в конкретные ситуации и индивидуальные моменты. Ну, как я люблю говори, говорить, жизнь богаче воображением. Поэтому, что бы регулятор ни придумал, все равно у каждого заказчика и у каждого поставщика найдется ситуация, которая как бы, выходит за рамки предусмотренного законом, Поэтому здесь как бы смысл, не смысл, но будет норма, которая вступит в силу. Сейчас, конечно, я надеюсь, что это не единичный у вас случай заключенной закупки. Конечно, лучше, наверное, попробовать на какой-то менее объемной а, закупке, но именно в плане вот, а, бумаги, да, если есть такая возможность. Да, ничего, не поделаешь. А дальше уже, когда станет обязанность, к сожалению, придется с этим считаться. Итак, с 1 апреля 2021 года я вам пояснила, да, что срок перенесен, это планировалось к вступлению в этом году, вот уже буквально через несколько недель, перенесли, перенесли срок вступления, Это связано, я думаю, что как раз таки с тем, что и в прошлой сессии Госдума не успела принять второй оптимизационный пакет Минфина, и поэтому сроки все немножечко полетели. Так вот переформатирование нового запроса котировок в электронной форме. Он привычный нам вроде бы вид способ закупки изменится. Изменится он в какой части? Он станет по объему стоимостному больше? Увеличится с 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Ну, Вы знаете, что у нас достаточно сильно скакнули объемы по аукционам. И тренд сейчас такой, чтобы увеличивать по сумме, максимально убирать какие-то ограничения и сокращать сроки. Ну вот, собственно, вторе этому тренду изменяется запрос котировок в электронной форме. Ограничение в 100 миллионов рублей по нему для заказчиков исключается, сокращается срок для подачи заявок, если раньше это было 5 рабочих дней, сейчас станет 4 рабочих дня, и в принципе в связи с международным законодательством это самый короткий срок, который возможен, Вот 4 рабочих дня, даже по 2-2-3, по тем процедурам, которые... Заказчик может сам прописывать в своем положении, исключая те обязательные, которые есть в самом законе, поименованные торгами. Вот Всегда срок 4 рабочих дня он, есть, он минимальный. То есть меньше этого заказчик сделать не, может, не сможет, даже если очень захочет. Но вот здесь минимальный срок дается. Дальше. Сейчас у нас продление срока приема заявок при одной заявке или отсутствии. Ну, это удивительно, потому что, в принципе, изначально декларировалось отсутствие цикличности, как бы убийство этой цикличности закупок. Тем не менее, вот процедура такая в таком виде она есть. Планируется все-таки окончательно эту цикличность убивать, и при наличии одной заявки можно будет сразу же заключать контракт. Ну, рассмотрение в один рабочий день, но как было, так и остается, и очень сильно сокращается срок на заключение контракта. Два рабочих дня. Получается, почти в два раза сокращается общий срок проведения закупки, ну и пять дней при обжаловании. Дальше. Дальше неприятный момент. Неприятный момент, связанный с тем, что при... Данные закупки и при заключении договора будет отсутствовать протокол разногласий. В данном случае он не допускается, это неприятная история, но вот, к сожалению, она есть и она уже скоро вступит в силу с 1 апреля 2021 года, когда переформатируется этот вид. Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок. Не допускается, но заказчик вправе его отменить не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок. Вот э, такой вот формат. Ну и не позднее одного рабочего дня, со дня следующего, за датой, э, каким-то образом все члены комиссии своими усиленными подписями, каждый из них подписывает, э, протокол принимает решение. Дальше, дальше, вид, новый вид закупки, это такой подвид закупки у единственного поставщика, он так вот между собой его уже люди стали называть электронные закупки с полки, на самом деле это ну, неофициально принятое название, нигде в законе вы этого не найдете, в законе так, по поводу презентации, да, обычно направляется презентация на электронную почту, которая при регистрации вами оставлялась. Так, вижу большое в чате. Сейчас прочитаю, когда закончу с электронными закупками с полки, прочитаю вот сообщение. Итак, э, официально называется этот способ часть 12 э, статьи 93-44 Федерального закона. При этом, если вы сейчас возьмете, откроете или электоральный 44 закон и поищите там часть 12-93 статьи, вы там этого не найдете. А не найдете, почему? Потому что это еще не вступило в силу и закр закреплено это 449 Федеральным законом. Вот нужно открыть его, чтобы там все это найти. А, что там написано? Там написано, что... Это будет такой как бы, новый подвид той истории, которая сейчас у нас функционирует в рамках малых закупок, которые регламентированы пунктом 4 и 5 части 1, 93, и наш малый объем закупок. Это сейчас 600 тысяч, раньше 100 тысячники были, потом 300 тысячники, а вот сейчас 600 тысяч у нас. Объем малых закупок. Вот для некоторых заказчиков, это установлено распоряжением правительства, существует такой агрегатор «Березка». Ну, наверняка вы слышали, он довольно давно действует, и это прям в распоряжении прописано, что это такой пилотный проект. Так вот, на основании этого пилотного проекта, как бы здесь сравнивается, то есть сейчас это вот таким образом выглядит, хотят сделать э, то же самое, только на восьми э, федеральных, как это называется, электронных площадках, вот нечто подобное, то есть дать право э, заказчикам торговать э, объем своих малых закупок, причем это уже будет объем не э, ограниченный порогом в 600 тысяч, а он будет увеличен до 3 миллионов рублей, опять же, но... Важное здесь исключение в том, что сам объем, который выделяется у каждого заказчика из совокупного годового объема закупок, да, он никуда не девается. То есть актуально это в принципе только для больших крупных заказчиков. И обязательно здесь применение КТРУ. Ну вот. Как бы по аналогии с «Березкой» это должно что-то быть подобное, перешедшее на 8 электронных площад, площадок. Это какие у нас «Сбербанк», «РТС», там вот, «НЭП» и так далее. Вы все их знаете. А вот обязательно через эти 8 это делать. Дальше, если сейчас не регулируется число предложений, то процедура... Новая, которая вступит в силу с 1 апреля, она достаточно регламентирована и очень аккуратно прописана с алгоритмами, с закрытым перечнем того, что вы даете в своем предварительном предложении, как часто вы его меняете и так далее. Что дает заказчик, что он размещает с своей стороны. Процедура эта занимает не очень много времени один час по самой процедуре и два рабочих дня на заключение договора. Заключение договора, соответственно, идет по тем правилам, которые прописаны, вот и мы с вами сейчас их обсудили, по запросу котировок в электронной форме в новом формате. Так, сейчас я чуть-чуть отвлекусь и пока я далеко не ушла от сообщения в чате, и дальше продолжу электронной скулкам Мы выиграли котировку по 2, 2, 3, сделали обеспечение, заключили с персональными победителями, создали комиссию, признали победителями кого отстранили, ошибок, без... так, я так понимаю, что это как раз к тому вопросу, который, э, да. Все, отлично. С этим вопросом тогда я поработаю с вами. Э, Лично сегодня-завтра уже по электронной почте. Продолжай по электронным закупкам с полки. Есть э, абсолютно четко прописанная история с тем, что должно быть в вашем предварительном предложении. Э, значит, обязательно нужно предлагать товар с использованием э, каталога товаров работы услуг. Не знаю, и я думаю, что пока. Вряд ли кто-то точно представляет, каким образом технически это будет да, подтягиваться, вытягиваться и, и так далее неизвестно. Но раз в месяц э, вы даете свое предварительное предложение, оно висит на одной из электронных площадок или на всех сразу, потому что, в принципе, ну, изначально планировалось 21 получается, расстройки принесли, то с 22 -го года все это аккумулируется и разбивки на вот 8 отдельных площадок не будет, то есть это все будет одно единое информационное поле, как-то они синтегрируются, получается, в этом плане. Вы, значит, подаете свое предварительное предложение с наименованием характеристиками товара, с товарным знаком, наименованием страны происхождения, единицы измерения товара по общероссийскому классификатору, ценой единицы товара, с учетом стоимости доставки и так далее. Максимальное количество, которое вы можете предложить заказчику, обязательно наименование субъекта, куда вы можете этот товар поставить. Ну и, соответственно, ваши обычные документы, которые вы всегда прилагаете. Декларации по а, единым требованиям по 31 статье анкета и так далее. А дальше. Дальше по алгоритму проведения. А, значит, заказчик а, размещает извещение, то есть обозначает тем самым свою потребность в товаре. Из, в извещении он тоже должен обозначить, что ему нужно в соответствии с КТРУ. Вот Когда вот эти вот а, сов, совпадут... А, Две вещи, да, то есть его потребность именно по конкретной позиции, которую и ваше предварительное предложение, которое вы по той же позиции, которую обозначили, вот тогда есть возможность, что вы соединитесь в прекрасном договоре значит, обязательно прикладывается к извещению заказчика проект-контракта. Вы его обязательно, прежде чем что-то делать, читаете, потому что у вас не будет возможности протокола разногласий. Вы это помните, да? Два рабочих дня на заключение контракта. В течение одного часа с момента размещения извещения заказчика оператор площадки ищет среди предварительных предложений наиболее минимальная по цене сам ранжирует присваивает номер отправляет не меньше двух не больше пяти предложений заказчику которые дальше уже проверяет ваши документы которые вы представили вот те самые обычные да, как я это назвала по Единому требованиям. и собственно на этом все на этом все переходит переходит стадия к этапу заключения контракта Два рабочих дня, это все укладывается. Так, это вот с теми изменениями по 449-му федеральному закону. Что еще? Что еще в этом году есть интересного? И, ну, Это отдельная тема а, вебинара, которая, кстати говоря, была достаточно сухая по наполнению с, вот, с теоретической точки зрения. Во-первых, это импортозамещение обязательно. Это принятое 617 616 постановление правительства по запретам, по ограничениям. И я надеюсь, что вы уже видели, читали изменения, которые недавно приняли в приказ по а, преференциям 126Н, приказ Минфина. Скоро там появится новое приложение. Ну, Во-первых, постоянно видоизменяется приложение 1. Там опять туда что-то добавили, что-то убрали, что-то схлопнули, что-то развернули. Uh, нет, просто это к тому, что если тебя выберут и все заключай, ну, как бы, да, вы просто будете связаны с uh, рамками этого договора, и все, а там, ну, в договоре просто, если вы довольно часто участвуете, вы наверняка знаете, что есть определенные хитрости заказчика, которые прописываются в договоре непосредственно. Вот, и поэтому я когда анализирую сама договоры, ну, контракты, да, заказчиков, я очень внимательно читаю не только техническое задание, это а скорее технические специалисты, я очень внимательно читаю сам э, контракт, особенно если он не типовой и так далее, потому что туда, ну я сама так делала, туда можно кое-что включить и потом, ну все, вот вы заключились, исполняйте. Только с этой точки зрения. Во время проведения закупки можно договариваться с заказчиком, по телефону прямой расшифруйте пожалуйста поподробней во время проведения закупки я думаю там как понимаете это автоматически насколько вот я вижу из того что прописано история будет происходить то есть ну по аналогии с тем как вот на ломоде вы покупаете платье да вот это примерно так же вы фильтр поставили в качестве фильтра будет выступать площадка, вот заказчик в качестве того, кому нужно платье. Ну и разные там поставщики одежды, вот они предлагают, дальше идет ранжирование по цене, там, например, да, по каким-то характеристикам, там, белого цвета, там, такого-то размера. И вот вам выдается. Точно так же здесь и по аналогии, насколько я вижу этот механизм, насколько регуляторы объясняли как бы их задумку. Можно ли отказаться от заключения, если тебя выбрали? Вот, кстати, вот это правильный вопрос. Так, сейчас э, закончу со своим примером. Э, и вот если э, совпадают характеристики, оператор не меньше двух, если меньше двух, то закупка не проводится. Не меньше двух и не больше пяти предложений дает заказчику. Вот по поводу отказаться от заключения контракта. Смотрите, в самой этой процедуре, сама процедура заканчивается последним сведением, отсылающим к процедуре проведения заключения контракта по аналогии с новым запросом котировок электронных. И в принципе все, и там не прописано. А в новом запросе котировок эта процедура она тоже не развернута, но... Мы здесь, ну, как бы заключены, во-первых, в рамке того, что есть гражданский кодекс, во-вторых, в рамки ну, вот, общее, которая есть у нас по 44-му закону, как бы там не менялись сроки и так далее, у нас вообще, в принципе, вряд ли кто-то сможет отнять, ну, процедуру, как бы отказа, да, от заключения. Вот, но этот вопрос, который... Я думаю, что либо просто пока нужно больше поанализировать именно по нормам, а лучше, наверное, даже подождать с технической точки зрения, как это будет реализовано, то есть какой будет механизм вот этого отказа. Но я считаю, что без него, извините, вас так и лишили протокола разногласий на этом этапе. Ну не может быть такая процедура, которая как бы вот она есть и все, вы же в любом случае там подаете ваши заявки, вас могут отклонить а, по документам непосредственно, то есть если у вас цена а, как бы самая наименьшая, вас могут все равно отклонить, победителя не признать, потому что вы там в анкете забыли что-то дописать, а это обязательно. Вот. Но я а, вот на эту тему, кстати, это, это действительно это очень хороший вопрос, надо в него поглубже а, поглубже поизучать его. По поводу отказа от заключения, если тебя выбрали. Дальше идем. Так, по импортозамещению 616, 617, 126N измененный с последними изменениями по новому приложению, по новому второму приложению, по которому преференции будут предоставляться не в 15-процентном размере, а в 20% размере, но работает этот для нацпроекта. Вот, Это тоже такая новиночка, и она еще по полностью в силу не вступила, но это то, что уже принято. Так, дальше. Дальше по второму оптимизационному пакету Министерства финансов. Это все э, планировалось с 1 января 2021 года, но так как это до сих пор не принято, это изначальные сроки, которые были прописаны в этом законе, скорее всего, они будут э, вступать позднее, чем... вот предыдущие предыдущее, о чем я вам говорила, с 1 апреля, скорее всего, это перенесут на лето. Дальше. Что по тексту самого законопроекта предусмотрено? Предусмотрено сокращение способов закупок. То есть сейчас Минфин посчитал, что их слишком много, и многие не используются. Сейчас 11 способов закупок. Планируется сделать их всего три ограничиться тремя способами это электронный конкурс электронный аукцион и электронный запрос котировок вы видите что уходит запрос предложений электронный. Ну вот сейчас для многих участников кто еще ну, там вдруг не слышал но использует, это будет новость потому что запрос предложений это супер интересная процедура которая очень сильно помогает в определенные моменты жизни вот, ну, я думаю, что найдутся другие способы по использованию механизмов, которые закрываются именно этой процедурой. Дальше. Конечно, остается единственный поставщик, но он как, способ, как конкурентный способ здесь не рассматривается. И вот то, о чем мы сейчас говорили по закупкам с полки, это тоже это входит в состав как бы единственного поставщика, поэтому здесь в принципе все бьется и укладывается. А, так существенно сократится сам а, объем закона уберутся некоторые статьи вот порядка 30 процентов статей а, из него уйдет отменится более 10 подзаконных актов путем переноса в текст и дальше пример один из примеров будет а, исключиться документация значит а, Планируется привести к такому единому знаменателю вот эти способы закупок, которые останутся, и поименовать их как бы вот одной такой фразой. К этой фразе, в принципе, таким зацикливанием по тексту закона возвращать. Соответственно... Исключится документация и при проведении конкурсов, и при проведении аукционов, и при запросе котировок. Ну, что, в принципе, сейчас, и сейчас особо нет, но многие используют. Будет извещение, и обязательно вместе с извещением проект контракта, он никуда не денется. И обязательно вместе с извещением расчет начальной максимальной цены на контракта. Но документация сама как отдельный документ, она уйдет. Дальше. Дальше по введению универсальности и предквалификации информационная карта, либо будет в составе извещения, ну, скорее всего, в составе извещения, потому что, возможно, его тоже переформатируют. По документации, я думаю, что здесь основная цель в том, чтобы не дублировать определенные сведения, которые по тексту закона у нас сейчас в разных статьях есть, и некоторые дублируются между собой, что должно обязательно быть в документации, что обязательно должно быть в извещении. Получается, в принципе, на мой взгляд, это должно выглядеть как исключительно информационная карта. Вот само по себе извещение, да, по своему формату, это должна быть вот, информационная карта. Она так должна переформатироваться. Ну, плюс оттуда какие-то моменты, которые есть в извещении, которые сейчас не прописываются там, они, собственно, будут. ТЗ в составе контракта, да, обычно... Идет. Ну, либо отдельный файл, ну, то есть там как бы э, дробить файлы, я думаю, что никто не запретит, они сейчас э, кто-то дробно размещает, кто-то совместно, э, там, отдельный ТЗ, отдельный проект-контракт, кто-то вместе это называет проект контракта, и обязательно э, одним из неотъемлемых частей, одним из э, приложений является техническое задание. Так, сейчас много размышляют о замене человека искусственным интеллектом в различных видов деятельности. Не считайте, что все множество ведут в конце концов замене человека в закупок. Да, на самом деле это действительно так и есть. Стараются как можно больше исключить человеческий фактор. И дальше, когда мы будем говорить о тех трендах, которые указаны в концепции развития, до 2024 года, который ставит перед собой Министерство финансов, который идет как по дорожной карте, по изменениям, это полностью автоматизация. Автоматизация процесса, автоматизация, электронизация как бы всех частей, из которых состоит закупочный процесс. Но я думаю, что, я очень надеюсь, что какое-то время это все-таки займет. И в любом случае, наверное, сократится количество закупщиков, но не уйдет полностью в интеллект. Хотя, кто знает, технологии сейчас так сильно и активно развиваются. Но тренд, да, тренд действительно такой на тотальную электронизацию. Так, по введению универсальной стоимостной предквалификации. Сейчас существует специальная предквалификация, вы знаете, это 99-е постановление правительства по отдельным видам закупок товаров, работы, услуг. Оно есть и оно никуда не денется. Хотят ввести универсальную стоимостную предквалификацию в качестве борьбы с профессиональными жалобщиками. То есть это вот как бы один из инструментов, по мнению антимонопольной службы, которая это предлагает. Предусматривается необходимость наличия у участника закупки опыта исполнения любого государственного контракта, здесь без привязки к предмету контракта, для участия в закупке с ценой от 20 миллионов рублей, с ценой начальной максимальной цены контракта да, на 20% от начальной максимальной цены проводимой закупки. То есть... Это не касается новичков, субъектов малого предпринимательства. Ну, то есть, в принципе, по мнению Министерства финансов, если ты новичок, то ты можешь начать не с закупок в 20 миллионов рублей, и в 20, и в 30, и в миллиарды. Если ты новичок, ну, попробуй остановись там на 10 миллионах, на миллионе, попробуй на этом. Цель здесь заключается в том, чтобы не приходили люди, которые не имеют представления о специфике выполнения государственных контрактов и не срывали вот эти огромные контракты, миллионные, миллиардные, которые заходят, снижают цену, роняют ее просто ну, непонятно зачем и для кого, и дальше ничего не могут сделать. И Закупка, получается, э, как бы выпала из процесса, деньги ушли в бюджет обратно, не реализовались, и как бы и до конечного потребителя ничего не дошло. И, и вот зачем. Соответственно, учитывая, как работает вся государственная автоматизация, человек, он заканчивается Хорошо бы, а, будет, будет у некоторых работ еще какое-то время, прекрасно. Что такое нервы в части, которые сильно демпингуют? Это очень большая проблема по поводу демпинга. И а, на, эту, на этот вопрос ответ еще не найден, хотя, в принципе, а, я примерно представляю, и в как бы, международной практике есть механизмы абсолютно нормальные, даже в 2-2-3 есть механизмы, которые а, умные, творческие, креативные заказчики прописывают в положении, ничего не запрещает это делать, и таким образом они каким-то образом с вот этим демпингом работают. Не знаю почему, но в 44-м законе об этом говорят заказчики и поставщики, об этом говорят, да, это действительно проблема. Но сейчас вот, видимо, это первый шаг, то, то о чем я сейчас говорю, если это каким-то образом поможет, повлияет все-таки на данную проблему. Но тем не менее, в 37-ю статью, непосредственно, вы видите, ничего до сих пор не вносится. А если организации «Новичок» работали только на прямых контрактах, не затрагивая закупки, потом решили поучаствовать в закупке на 20 миллионов, но имеют опыт в большом но не в рамках госзакупок, просто прямым договором а, на большие суммы, как им быть. Им нужно начать с 15 миллионов, с 17, с 18 миллионов. И э, таким образом они, выполнив один такой контракт, дальше э, смогут в качестве своего опыта, если у них все пройдет хорошо, без штрафов, там, пений, срывов, с, сроков и так далее, они дальше смогут поучаствовать в еще большем контракте с начальником максимальной ценой. Э, им нужно будет предоставить опыт в размере 20% от НМЦК следующей закупки. Но им быть вот только таким образом, чтобы выйти на закупку с немножечко меньшей стоимостью, чтобы понять специфику. Специфика действительно отличается. Ну, правда она. Ну, вы же не, не дадите мне соврать. Вы же понимаете, насколько отличается специфика по закупкам от прямых договоров. И здесь важен опыт, правда, важен, если, даже если ты большой и взрослый самостоятельный участник. Ну вот так решили. Нечестно. Минфин. Все вопросы к регулятору. Все вопросы к Минфину. Видимо, есть основания для того, чтобы такие шаги предпринимать. Дальше. Индивидуальные требования для каждого способа закупки. Сейчас действительно это так. Если вы Посмотрите очень внимательно, когда я писала статью на данную тему, я удивилась, насколько это, ну, насколько разношерстно прописаны требования для каждого способа закупки, там, вплоть до того, что какие-то части, пункты 31 статьи, они в одном месте есть, в другом месте их почему-то нет. Почему, непонятно. Вот, как бы, ситуация это аналогичная, казалось бы, а вот, как бы, есть вариации. Поэтому, как я вам уже сказала, все будет приводиться к одному знаменателю, к одному термину, на который будут замыкаться все единые требования. То есть это конкурентная закупка. И вот по ней будет 4 группы информации, документов. Но ну, здесь ничего нового нет, просто они унифицируются. Информация об участнике закупки, информация о предлагаемом участникам товара, работе, услуги, ценовое предложение участника и документы по импортозамещению. Дальше. Дальше по заключению контракта. По заключению контракта что сейчас? Сейчас обязанность заключить контракт есть только у победителя. Вы стали победителем, вы обязаны это сделать. Уклонились, там как-то вот так получилось, что не заключили. Это основание для внесения вас в РНП. Второй участник, следующий за победителем, он имеет право то есть это не его обязанность, это его право. Хочу, заключаюсь, хочу, не заключаюсь. С целью того, чтобы исключить какие-то махинации серой схемы, ну и вообще, в принципе, чтобы прийти к пониманию всех о том, что если есть намерение поучаствовать в закупке, то, собственно, Должна быть предусмотрена обязанность по заключению контракта. Вот хотят расширить круг участников закупки, которые обязаны будут заключить контракт, и это должны будут быть первые за победителем три участника. То есть не право у следующего после победителя будет а обязанность, следующий после него не право опять, а обязанность. Ну, это сделано для того, чтобы по новой закупку не проводить времени, не тратить, видимо. Ну, и, в принципе, для того, чтобы, наверное, как-то эм, как побольше обязать, обязать участников к заключению. Вот. А остальные, те, кто поучаствовали, они обязаны будут, если не отзовут свою заявку. Вот так вот у нас написано сейчас в проекте. Но я повторяюсь, это пока еще законопроект, это не вступивший в силу подписанный закон. В принципе, он довольно-таки видоизменился с первой своей версии, но сейчас вот то я вам рассказываю о том, что, что есть и что ну, с достаточно большой долей вероятности будет. Дальше. Так, по поводу вот электронного документа оборота, его собираются распространить еще и на моменты по расторжению контракта, чтобы это тоже происходило в электронном виде, а не там то, что кто-то куда-то послал, прислал, один получил, второй там было, не было. Вот, да, исключить это все, максимально будут стараться электронизировать и заключить в рамках единой информационной системы, чтобы... По закупке прослеживалось абсолютно, абсолютно все. Вот каждый этап, что с ним происходило за ее такую вот закупочную жизнь, да, чтобы все это было видно, и было в электронном виде, и в одном месте. Внедрение электронного документа оборота при включении поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. То же самое, тоже все по одной закупке и все в одном месте. Так, обеспечение исполнения контракта. Ну, сейчас ситуация такая, что обеспечение исполнения контракта может быть взыскано в полном объеме при расторжении контракта. Что хотят делать? Хотят немножечко эту ситуацию отсрочить с тем, чтобы оно могло быть взыскано только в том случае, если происходит включение ФАСом России, ФАСами территориальными поставщика в реестре недобросовестных поставщиков вот только в этом случае далее требования к заявителю по жалобу сейчас до окончания срока подачи заявок, подать жалоб может любое лицо практически хотят поменять на то что установление требования о наличии у заявителя по жалобе универсальный предквалификации ну вот это то собственно о чем я вам и говорила. Почему это сделано, в чем была задумка. Так, обжалование на этапе рассмотрения заявка. заявок. Заявитель вправе обжаловать любые действия при осуществлении закупки и хотят поменять это на то, чтобы заявитель мог обжаловать только те действия, которые были совершены в отношении его заявки. Дальше. Дальше. По обеспечению заявок. Ну вот это тот пример, о котором я вам говорила, когда э, уйдет э, лишняя информация в подзаконных актах да, и перейдет непосредственно в тело самого закона. Ну как бы в принципе это очень логично, странно, когда ты пишешь по тексту закона одно пороговое значение, а потом дальше принимаешь нормативно правовой акт, в котором пишешь другое пороговое значение. Сейчас заказчик обязан установить требования к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная максимальная цена контракта превышает 5 миллионов рублей, если правительством не установлено иное. Правительством установлено иное, вы знаете об этом. Хотят изменить это на то, что при проведении конкурентных способов закупок, а это конкурс, аукцион и запрос котировок, Заказчик обязан установить требования обеспечения заявок на участие в закупке. При этом заказчик правит не устанавливать такое требование в случае, если начальная максимальная цена контракта не превышает 1 миллион рублей. Ну, собственно, как у нас сейчас, это и установлено нормативно-правовым актом, установлением правительства. Так, сейчас мы поговорим с вами о концепции повышения эффективности бюджетных расходов до 2024 года. Вот как раз о том искусственном интеллекте, который у нас пытается прорваться в государственные закупки. Значит, планируется, Но ну, насчет 2020 года, здесь, конечно, уже большие сомнения есть, скорее 2021, а то и 2022 год. Автоматическое начисление пени планируется. Если сейчас еще каким-то образом как-то с кем-то из заказчиков все-таки можно вести диалог, да, то когда мы придем к автоматизму в этом плане, то здесь, конечно, уже диалог не получится. Однократно сначала на документацию, обоснование, начального максимальный ценный на контракт, путем запроса, путем запроса предложение через гидрус. Вот это у меня как бы у меня большие вопросы к этому и к тому, как это должно работать. то есть это видимо что нечто среднее, скорее всего, между коммерческим предложением, ну, вот механизмами, да, по расчету начальной максимальной цены, которая есть сейчас, это запрос коммерческого предложения и аналитика исполненных контрактов в реестре контрактов. Вот некий микс, что ли, как-то из этого, или что, как, как это будет работать, запрос ценовых предложений через вирус. Я запрос предложений, они, в принципе, довольно давно уже были возможны, как бы в 44 законе никаким образом они не работали. Не получается пока, видимо, договориться на уровне Министерства финансов и Центробанка, и вот именно с этим связано отсутствие какой-то единой формы, причем я знаю, что они там формы эти типа по 2-2-3 проблемы возникают по банковским гарантиям и по 44, и как бы между всеми подряд, но что поделать. Пока вот нет, нет сложившегося диалога. Так, дальше. Другие способы определения начале максимальной цены останутся. Пока что нет информации о том, что что-то изменится. По крайней мере, ну, нелогично было бы отменять сметный способ, да, тарифный и так далее. То есть я считаю, что здесь путем запроса цены предложений это именно переформатирование запроса коммерческих предложений. То есть способы анализа рынка, скорее всего. Вот так. Едино, едино, что за единая форма банковской гарантии? Ну, как бы утвержденная, как у нас есть, там, единая декларация, да, по требованиям. Нечто утвержденное с закрытым перечнем и формулировками, которые утверждены законодательно, которые не нужно, как бы, по которым не нужно никому ни с кем спорить. Вот они есть, они утверждены законом, и вот все как бы к этому стараются прийти, но никак не приходят. Так. Так, так, так, так, по срокам поставки сдали может быть, поговорим уже, когда мы чуть продвинемся с этим. Когда перейдем дальше к вот, просрочкам различным. Так, дальше. Поэтапное введение запрета на использование дополнительных характеристик в каталоге товаров, работы, услуг. То есть здесь тренд именно на то, чтобы как-то автоматизировать применение КТРУ, потому что сейчас его... ну применяют порядка 16% заказчиков по общему объему размещенных извещений это супер мало и фин на этим озабочен так прощение системы нормирования да по единой форме банковской гарантии это я сказала так КТРУ, вы знаете, дорабатывается каждый день. Однажды у нас было мероприятие совместно с, там, с Минфином, с антимонопольной службой. Со мной рядом сидел представитель Министерства финансов. И как раз это был тот человек, который руками делал КТРУ. В зале были заказчики, которые готовы были просто его не выпускать из зала никогда. И все-таки уточнить, что, что это и когда это будет доработано. <с> да, этого человека. Всем бы. На самом деле, ну, прекрасный человек, который рассказал это со своей точки зрения. Ему из зала заказчики говорят, вы знаете, у вас там пакеты молока одной формы, квадратные а вот у нас треугольная форма пакетов молока что нам делать ну как бы это я утрирую, да он говорит вы знаете у меня миллиард позиций был который я руками заносил там несколько суток подряд ночи и как бы мы-то с точки зрения минфина смотрим на это шире у вас да у вас вот есть конкретика а мы в рамках всей страны и Да, я вижу, что я пропадаю. Я обновляю и... А, да, вроде бы все. Не знаю, почему, это, это первый раз меня так выкидывает. Вот уже время уже время подходит к тому, что я сейчас разговариваю, видимо, вся система недостаточно. Нет, еще недостаточно. А, так, поэтому, да, КТРУ дорабатывается ежедневно, но никогда он не успеет за рынком, и никогда этого не будет, и Минфин, в принципе, это понимает, потому что рынок, он, ну, как бы, он... Он активнее, он диктует. А КТРУ за ним постоянно пытается угнаться и никак не угонится, Это утопия. Так, дальше. По поводу рейтинга деловой репутации. Вот здесь я очень надеюсь, какое у него было обоснование, что все как попало на самом деле, работают как могут. Но они, ну, они, они реально, они делают вот как бы с их точки зрения и с их позиции они делают все, что могут. У них а, информация, а, которая попадала в каталог в каком-то 18 году, эта информация была трехлетней давности. А, поэтому ну, как бы это, наверное, логично, если такую информацию ты заносишь спустя три года, то там и работает все как попало. Там уже характеристики эти а, давно не актуальны, кому нужно уже появилось там 1500 миллионов а, обновлений и улучшений. А, ну, вот. Связано это именно с тем, что рынок развивается быстрее, чем КТРУ. Дальше. А, дальше. По поводу рейтинга деловой репутации если вы не слышали, я вам сейчас расскажу если вы слышали, то я очень хочу услышать ваше мнение и то, как вы считаете, что, каким образом это должно работать Значит, примерно год назад может чуть больше представители антимонопольной службы заявили о том, что надо мыслить позитивно, почему у нас в контрактной системе сплошной негатив почему у нас есть реестр недобросовестных поставщиков, и при этом нету э, реестра добросовестных поставщиков. Это неправильно, давайте его сделаем. Эта мысль превратилась в мысль о том, что необходимо сделать рейтинг деловой репутации предпринимателей с основной э, как бы целью и задачей того, чтобы э, участники заботились о своей репутации чтобы они качественно, в первую очередь, качественно э, и вовремя выполняли работу. А им, в свою очередь, за это, если они молодцы, красавчики, сделали э, там определенное количество контрактов э, добросовестно, без начисления штрафов, пенимин, стоек, если ну, вот, все было здорово, все устроило, подписаны деньги, заплачены и так далее, пускай они имеют какие-то бонусы от этого, пускай у них... Будет, ну, например, сниженный размер обеспечения заявки или контракта, или и того и другого вместе. В общем, примерно вот какой-то такой посыл. Да, я поняла что я поняла про то, что вы представители из Минфина. Но это было очное мероприятие, экспертная дискуссия. Вот. Если мы что-то подобное будем планировать, обязательно пригласим этого человека. Вот, Если что-то экспертное для поставщиков будет, я с удовольствием. Заочно, я боюсь, что вряд ли его устроят. Но это к организаторам, я могу поделиться да, фамилией этого человека, организатором сообщу. Дальше. Значит, вот, да, хочу от вас услышать, если у вас есть мысль на тему того, каким образом и как это должно работать, потому что, на мой взгляд, история с рейтингом дела репутации, она изначально уже неким образом противоречит основному принципу борьбы с ограничением конкуренции. То есть, вроде как мы боремся, ну, вас, да, вроде как борется за... То, чтобы не было ограничения конкуренции. А здесь все равны, но некоторые равнее. Вот в моей логике это пока что не согласуется. Тем не менее, есть уже люди, которые дают свои предложения непосредственно по содержательному наполнению этой идеи. И это выразится скоро непосредственно письменно в законопроекте. Вот. я уже даже видела наброски своими глазами. Вот. Если что-то от меня зависит, если у меня будут какие-то отдельные предложения, я очень надеюсь, что смогу донести это, и надеюсь, что вы мне со, со своей стороны в этом тоже поможете. Подумайте, подумайте над этим, как бы это могло выглядеть. Вот непосредственно. Ну, то есть, идея может быть, она как бы в чем-то хороша, но обычно идея и реализация, они очень сильно разнятся. Так, дальше по квотированию отечественных товаров тоже было принято два э, федеральных э, закона, 249 по 44 закону и э, номер, сейчас не помню, наверное, 250 по 223, где обязали отдавать определенную долю по а, отраслям и она по всем отраслям разная отечественным товара но ну, это в рамках борьбы тоже с последствиями пандемии было сделано так а, ну здесь я особо не буду останавливаться дальше давай давайте дальше перейдем к вопросу а, списания То тоже буквально два три слайда сейчас будет ну во первых а, во первых Многие, когда эту норму увидели в 98-м федеральном законе от 1 апреля 2020 года, про то, что в 2020 году по соглашению сторон допускается изменять срок исполнения контракта, цену, цену за единицу и так далее, они ограничились почему-то исключительно вот этими несколькими первыми строчками о том, что в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение всего на свете. На самом деле этот механизм применяется только при наличии существенных условий, которые должны быть выполнены. И самое сложное из этих условий, когда это решение должно приниматься на том уровне бюджета, который расходовался на закупку. То есть ну, либо федеральный бюджет правительства Российской Федерации, либо если субъект каким-то актом субъектовым, либо местной администрации. Обязательно должно быть письменное обоснование заказчика, наверняка какое-то письменное, письменное конкретика поставщика, почему и что случилось обязательно наличие лимитов бюджетных обязательств у заказчика, обязательно новое обеспечение исполнения контракта. Вот только при наличии вот этого всего комплекса вместе можно изменять срок там, и цену и так далее. Но это из того, что я видела, это действительно исключительные случаи. Заказчики, которые не смогли перенести по сроком что-то, потому что это существенные условия, они по взаимному согласию расторгались. Те, кто не расторгались, они пошли, естественно, по пути, который был у нас в 2018 году опробован по списанию пении 2015-2016 года в это постановление правительства, просто 591-м постановлением дописали 2020 год, то есть для того, чтобы использовать данный механизм по списанию пении вот по тем обстоятельствам, которые у нас связаны с коронавирусом. Соответственно, контракт, ну, если вы по взаимному согласию не расторгли, там ничего с, в, значит, на эмоциях не поменяли, не изменили, там цену, сроки и так далее, вы просто должны были как бы заказчик, заказчику донести, что... Да, просрочка идет, но исполнение продолжается, и просто выйти за срок, обозначенный в контракте, продолжить исполнение, дальше сдать работы, подписать отчетные документы о том, что все сдано, направить заказчику в письменной форме запрос на списание пени. Но он сделает в свободной форме, где обосновывается еще, собственно, причина-следственная связь, почему это связано, вот ваш конкретный контракт, коронавирус, как это связано, почему произошла просрочка. Дальше вы прикладываете подписанный акт выполненных работ, вот вы его заранее подписали, да, делаете совместно а, сверху расчетов. Дальше в течение 10 дней заказчик обязан списать пени Для заказчика тоже ну, ничего как бы сверхъестественного в этом нет, потому что существует и а, существует судебная практика на основании 2016 вот, -го года, когда Тогда еще заказчики, как бы для них это, ну, что-то такое было новое достаточно, они не знали, они могут отказать, не могут отказать, там, спишут лишнего и потом привлекут контролера, вот они не знали. Но а, судебная практика уже сформировалась по этому поводу, а, все поняли, что это обязанность, и... Насколько я вот поняла, по вчерашнему мероприятию эту тему мы тоже с заказчиками обсуждали, у них вопросов как бы не возникает по моменту того, что это обязанность. Но обязательно при наличии вот а, тех документов, которые поименованы закрытым перечнем в постановлении правительства. Все, так, теперь, ну, я достаточно бодро а, прошла по всем вот этим моментам теоретическим, да, сейчас... По наиболее часто встречающимся ошибкам, да, по тоже таким векторам, по подходам, которые есть, Но, в принципе, они не сильно поменялись на мой вот, личный взгляд за последние пару лет. Первое, за что отклоняются участники и какие проблемы происходят, они часто связаны с формальными признаками. Когда что-то не дописали, что-то не додали, даже если форма, ну, даже если вы понимаете, например, решение о совершении крупной сделки бессрочным, но вы срок конкретно там напишите, бессрочный в принципе нельзя, вы напишите, действует там в течение 10 лет. Вот в самом решении. Потому что оно год действует, если вы написали дату и не написали конкретно, сколько оно действует. Вот тогда оно годовое, годичное. А если вы указали дату и прописали, что данное решение действует в течение, там 10 лет, тогда да. Декларация об отсутствии требований. Решение действует один год, если вы не прописали конкретный срок его действия. Вот тогда оно один год действует. Можно прописать, сколько конкретно оно действует в самом тексте этого решения. А, отсутствие решения... Так, вот, да, по поводу решения о совершении крупной сделки. А, тут ведь какая а, сложность. Оно вообще, в принципе, нужно-то далеко не всегда. Не всегда сделка считается крупной, хотя... И вот на этом основывается конфликт частого заказчика, когда вы формально же вы даже в Ерус не попадете без этого документа, без комплектности этого документа. Но почему-то каким-то образом бывает такое, что оно до заказчика не доходит, доходит и не знаю, не знаю, с чем это связано. Но конкретная ситуация я видела, когда отказывают именно по, да, можно, а кто вас ограничивает-то? Главное, чтобы у вас дальше все уставные документы бились по этому поводу и все. У вас не, оно, ну, нет нигде закрепленной формы, каким образом там что а, должно быть. Uh, да, при предвзятом отношении, вот я именно про это предвзятое отношение, к чему чаще всего заказчики uh, имеют пристальное внимание, вот почему-то это документ решения о совершении крупной сделки. Там вот как раз вопросы и по срокам возникают, uh, и даже когда формально, uh, основываясь на специальном законодательстве, оно не нужно. Тем не менее, лучше, чтобы формально все было. Иногда, вот я видела, да, при, uh, могут uh, пристально посмотреть на... Анкеты участников, когда там нет контактного телефона или там еще какой-то информации, ну там совпадает, допустим, адрес местонахождения, почтовый адрес, не дублирует, ну там, каким-то формальным вещам. Общий подход, общий подход и у судов на эту тему, и у антимонопольной службы, чтобы не было формального подхода, формальных признаков. Заказчики, сейчас со стороны заказчика скажу, что заказчики формальным подходом грешат, когда, например, они пишут протокол, и в этом протоколе они указывают исключительно вот общую часть, общую норму закона, то есть, ну там, отклоняются в соответствии с такой-то, и не прописывают конкретно, что в вашей заявке было не так, что не соответствует, и что подтверждается этой нормой закона. Вот это как раз-таки тоже формальный признак, и он прекрасно обжалуется в антимонопольной службе. Ну просто прекрасно, практика огромнейшая есть. Поэтому формальный признак используйте как бы и с точки зрения того, чтобы к вам он не применялся, внимательно отслеживайте, что, что там конкретно, вот вам должно быть понятно, в чем конкретно а, ошибка ваша, в чем она заключилась, не норма закона, а конкретика нужна. Я согласна, что если у заказчика есть цель, а иногда цель бывает, то там очень сложно это доказать. Да даже у меня был случай в практике, ну, за давностью, я думаю, что его уже можно рассказывать, когда мы пытались четыре раза подряд купить хорошие шины. У нас достаточно большой был автопарк, и вот мы каждый раз нам выходили, и а там, ну, заказчик тоже заключен в такие достаточно ну, э, хорошие рамки, что он не может написать то, что, то, что он хочет. Вот там ребусы и загадки, э, и, рамки, и рамки закона. И вот четыре раза подряд мы пытались избавиться от тех китайских шин, которые нам Предлагали, вот у начальника автотранспортного цеха была просто цель, он ее перед собой поставил и сказал, что все, и даже если ты закупишь, пойдешь сама работать в гараж, там с этими машинами нет, мне нужны нормальные. Вот мы с ним пытались, пытались, пытались, пытались, дошли в итоге уже там до какого-то... Ну, последнего этапа когда в принципе все мы видим что отлично шины те которые нам нужно ну в принципе там цена позволяла как бы все и вот приходит жалоба о том что мы неправомерно отклонили одного из участников мы идем в антимонопольную службу мы полночи не спали потому что писали объяснения искали практику и так далее ну, там были основания, действительно, для отклонения. И вот мы сидим уже перед э, дверью в, э, на комиссию и рассуждаем с этим начальником гаража и говорим о том, что, ну, да, вот, э, допустим, мы сейчас проиграем. Я говорю, ну, мне как бы вот, мне абсолютно неважно, проиграем, мне проиграем, будут основания, не будут, там, ну, заключимся, откатим процедуры и так далее. Я как бы здесь абсолютно не заинтересован. Но начальник гаража сидит и говорит... Ну, с этими китайскими шинами, ну, если я с ними все-таки, я не знаю, как я буду работать с этим поставщиком. Вот, поэтому, вот, вот это я вам со стороны заказчика говорю, как, как заказчик это видит, как это видит. И даже не обязательно тот человек, который занимается закупками, потому что закупка там действительно это... Ну, так, нажал, ну, как бы, естественно, ты подходишь с умом к этому процессу, но заинтересованность непосредственно у закупщика, она зачастую отсутствует полностью в каких-то там формальных моментах и, может быть, исключительно на автомате сделан. Дальше. Следующие ошибки, которые часто происходят по обеспечению исполнения контракта, и тоже здесь, вот я бы сказала, такой больше формальный признак. Заказчик, когда видит, что у него подтверждение исполнения контракта не в полном объеме, пускай даже в бухгалтерии оно пришло в полном объеме, подтверждение самого полном у него как бы все, у него отключается дальше любая логика, и он как бы говорит, нет, нет, нет, нет, но ну, я сейчас не беру сюда банковскую гарантию, которая чаще всего используется, а заказчик сразу все говорит, все, отклонение, все, тут неправильно и так далее. И очень сложно бывает доказать, что важен сам факт того, что вам на счет пришло. Но я допускала, что мне досылали это на электронную почту непосредственно и так далее, потому что у меня, ну... Как бы позиция была такая, заказчиков очень сложно переубедить в чем-то, если они в этом сильно уверены, но нужно читать нормы закона и там конкретно нигде по норме закона вот не прописано, что это непосредственно должно подтверждение быть в ЕИС, если нет, то суть там не такая. Так, э, сумма оплачена без учета э, падения сильного больше 25%, тоже часто в этом путаются, тем более норма была э, изменена, э, и раньше она допускала неоднозначное толкование, ну вот по антитемпингу, ну достаточно давно изменения были, возможно тут все уже с этим и свыклись, но э, в любом случае обращайте на это внимание, потому что заказчик бывает не всегда меняет это в проекте контракта в контракте, ну, когда уже вы выходите на исключение. Так, далее. Далее ошибка бывает по декларации, если вы ее дополнительно еще крепите, хотя это не обязательно, бывает, что вот внутренняя существует такая потребность какая-то, что галочку да, мы поставили, но это, наверное, связано тоже с какой-то старой школой или перестраховкой может быть, но у меня тоже такое желание иногда возникает, дополнительно еще какой-то прикрепить документ, что там вдруг мало ли чего, чтобы все было достаточно. Но возникают такие случаи, когда галочкам мы проставили там как бы формулировки одни, а у нас наши декларации, которую мы прикрепили, что-то там бывает по-другому, где-то что-то выпустили или упустили. В общем, когда а, нестыковка происходит в этом, а это реальные случаи такое было, и рассматривалось уже там в контролирующих органах, вот тогда возникает вопрос, потому что заказчик смотрит на декларацию, которую вы с применением программно-аппаратных средств предоставили, на вашу декларацию, начинает сравнивать их, и вдруг там что-то, нестыковка какая-то, это все, опять у него какое-то основание получается дополнительное для отклонения. Обязательно проверяйте действительное ваше соответствие единым требованиям. Вот я вам не стала пролистнула слайд, не стала подробно рассказывать. Сейчас вот тренд появился на то, что начали проверять по 19.28 КУАПа. Это одно из оснований по единым требованиям по экономическим преступлениям. Ведется рейтинг, генеральный, ну не рейтинг, а как бы реестр, реестр генеральной прокуратура, и причем... Его, чтобы найти, нужно так, так поискать. У них на сайте достаточно э, ну так хорошенько поискать, чтобы найти. Вот э, с 21 -го года эта информация будет автоматически предоставляться операторам электронной площадки, заказчику. А сейчас пока что она, ну как бы она есть где-то на сайте, но редко кто из заказчиков ее проверяет. Вот сказала прокуратура, почему-то на это обращать внимание и проверять. Вот. Ну, вот это из последних трендов, которые я слышала по данному поводу. Ну и, естественно, все остальное тоже проверяйте. Сейчас почему-то часто стало слышать, что многие забывают вовремя поменять, актуализировать свои уставные документы, там, уставы, например, если изменения какие-то вносились. Вот случай, который сейчас я веду, когда обеспечение третье заблокировали, у участников закупки, оно было достаточно большое, там многомиллионное. Вот неприятная ситуация, потому что там по двум закупкам отклонили, ну, по 99-му постановлению, постановлению и так далее, третий раз за квартал отклонили именно по основанию, что не актуализирована была информация по уставу, были внесены изменения. Очень, очень обидная история, и как бы... Срок немножечко пропустили, сложно сейчас доказать даже в судебном порядке, чтобы разблокировать это обеспечение. Поэтому вот следите обязательно за актуальностью. Так, ну по поводу технического задания и проекта контракта обязательно. Обязательно первое, что, конечно, нужно смотреть, это характеристики которые в техническом задании, бывает, что они там старые, бывает, что они там с опечатками, и особенно в тех случаях, когда будет исключаться момент протокола разногласия, потом дополнительное соглашение, чтобы какие-то опечатки именно заказчика, которые у заказчика случились, вот этот момент дальше сложно как-то поменять, потому что только через улучшенные характеристики чаще всего можно Дополнительное соглашение заключать, да, ну, как бы с этим основанием, а их еще нужно обосновать. Вот, поэтому здесь нужно очень внимательно изначально отслеживать и запросы на разъяснения эти устранять ситуации. А, дополнительная работа. Вот то, о чем я говорила, что иногда. Записывают непосредственно не в техническое задание хитренькие заказчики, а в текст самого проекта контракта и контракта, вот который приводит к удорожанию закупки. Ну, там, например, вот из моей тоже практики при проектировании, когда перы закупались, прописывали непосредственно в контракте еще работы по антитеррористической деятельности. Они достаточно затратные, большие, но. Не было денег на это в бюджете, вот просто шли на беспредел, я считаю, это так. Вот. И самое плохое здесь в том, что если вы это не посмотрели заранее, потом сложно будет как бы сказать, что неосмеченные работы и так далее, сметные предусмотрения, в принципе, вот, подписывайтесь под условиями контракта и имейте намерение, видимо, их выполнить, выходя на закупку. Дальше, сроки действия, контракт, сроки исполнения обязательств тоже очень внимательно, это разные сроки могут быть. Порядок сроки приемки обязательно существенный признак, который должен быть и который не должен выходить за сроки исполнения обязательств. Поставка партиям по, по заявкам заказчика здесь тоже очень внимательно, потому что есть специально выделенный для этого вид закупки. Закупка с неопределенным объемом и как бы нужно к этому быть готовым, выходя на подобную закупку. Подсудность разрешения споров, штрафные санкции, ну это как косвенные признаки, то, что я, ну, тоже на что обращаю внимание, когда вычитываю проект контракта. Так, ну да, и очень аккуратно будете по удроблению закупок. Пока что никуда не делась эта практика, ее, ну, все еще ей занимается прокуратура, поэтому, ну... На эту тему я говорила достаточно много, здесь нового ничего не появилось, проблема только в том, что это никуда и не исчезло. Так, ну, дальше три последних слайда, которые у меня есть и которые вам тоже отдельно будут высланы организаторами после нашего мероприятия вместе с записью, но это то, что я как бы... Это мои такие, знаете, опорные конспекты, которые у меня есть, наш, как бы, что мне помогает при подаче, заявки, при подаче заявки, что я проверяю сама непосредственно, может быть, вам это тоже будет полезно, чем я пользуюсь, в общем, вот такими конспектами. Проверяю наличие денежных средств на счете, либо там, что с банковской гарантией все в порядке. А на спецсчете связано это именно с тем, что иммунитета спецсчета нет. Соответствие единым требованиям, вот то, что я вам только что проговорила, актуальность сведений также, которые поданы были при аккредитации на ЕРУС. Документы, которые требуют подтверждения соответствия требованиям и по дополнительным, если они были и есть. Ну и вот такой вот тоже чек-лист, что нужно проверить уже непосредственно и до подачи заявки, и после подачи заявки, до подписания контракта, если вы стали победителем. Так, ну и то, как, то, как я готовлю заявку, что я делаю, как оформляю документы. Вот да, тоже это заключение, уже последним слайдом. Внимательно, э, будьте, будьте внимательны, когда вы сами документы оформляете, которые прилагаете, там несколько файлов обычно, да, которые прилагаете к заявке. Так как сейчас у нас все это в электронном виде, то это никак не повлияет формально, да, но это некая, как бы, грамотность, культура, и это то, на что в первую очередь э, смотрит заказчик, то есть... Ну, вот это первое знакомство его с вами, он видит просто ваши документы. И насколько приятно, это я вам сейчас опять со стороны заказчика говорю, насколько приятно видеть аккуратные, оформленные документы, подписанные правильно, с количеством, ну, не обязательно, но я так обычно делаю, и мне очень приятно это видеть, когда делают так другие участники, с количеством страниц, которые в документе. Ну, это, это вроде как ни на что не влияет, но это очень здорово, культурно, грамотно. И, в общем, я призываю вас к этой аккуратности, она и вам поможет, у вас все будет четко, понятно. А то некоторые иногда присылают документы там с названием «Коля». И, ну, конечно, здесь... Здесь уже отношение у заказчика, оно немножечко вот другое. Периодически возникают задолженности по налогам из-за ошибок бухгалтерии. Может ли это стать причиной отклонения второй части? Ну, я надеюсь, что у вас недоимки по налогам не больше 25%, а если они есть, они есть у многих, там, но чаще не больше 1-2% они бывают, тогда нет, абсолютно никак повлиять не может. И даже если у вас... 25 процентов недоимка, как это указано непосредственно в единых требованиях, что не может быть больше 25. Заказчик не может э, сам по своему усмотрению решить, что у вас вот э, такая недоимка. Он должен официальный запрос сделать в налоговую службу, готовится ответ, на который готовится 30 дней. И дальше ему а, придет этот ответ, и процедура будет уже не отклонение по второй части, потому что срок идет дальше, а процедура будет уже по обязательному отказ, по а, обязательному расторжению договора, так как вы недостоверные сведения предоставили. А, на днях отклонили за несколько копеек справки КНД по 223. А, ну... Не знаю, каким образом они получили официальный документ за это время из налоговой, но, в общем, в 44-м процедура такая, в 2.2.3, конечно, она прописывается в положении, у заказчика, возможно, у них в положении прописано что-то иное. А, так, а, там отсутствие полностью, отсутствие задолженности, да, понятно. Ну, как они получили документ или без основания, то сделали, ну, как бы без официального полученного документа из ФНС. Ну, там, да, там все-таки более либеральный. А, сами предоставили, все понятно. Все понятно. Ну тогда да, отсутствие, да. Но здесь имейте в виду, что здесь 25%, не, не более 25%, поэтому ну, здесь проще намного. Да, да, да, такое бывает под 2 Коллеги, у меня по подготовленному материалу всем сегодня дольше, чем обычно. Почти полтора часа, спасибо большое за ваше время, за то, что вы слушали, презентация вам будет направлена, я надеюсь, что в чем-то была вам полезна, если еще какие-то будут вопросы развернутые, пишите, я постараюсь на них ответить уже с использованием закона и более, наверное, лаконично. Все, спасибо, я надеюсь, до новых встреч, до свидания.